Мы с вами сейчас только отразили несколько хозяйственных операций в режиме, в режиме РМК. Давайте же посмотрим, какие технические средства нам система предоставляет для анализа текущей учетной ситуации. Я имею в виду анализа продаж, возвратов и состояния кассы ККМ. Давайте посмотрим. Раздел продажи. Отчеты по продажам. Что касаемо возвратов. Вот у нас есть отчет причины возвратов от покупателя. Давайте позовем его. Так, период меня устраивает. Посмотрим, что же он нам отобразит. Ну, тут все наши возвраты в разрезе причин возврата, как и было обещано. Давайте мы с вами проанализируем продажи ну что ж вот наши продажи можно получить расшифровку в разрезе документа продажи например ну и мы видим наши чеки кассовые причем э, из отчета видно что часть чеков у нас с минусами это наши возвраты конечно давайте пойдем дальше что касаемо э, движения денежных средств в кассах ККМ мы с вами этот отчет уже смотрели он для нас уже знаком давайте посмотрим что же он нам теперь отобразит Ну, на самом деле вполне ожидаемый результат мы видим некоторую сумму по продажам и конечно же мы можем дотянуться до документа регистратора то есть до того документа который хозяйственную операцию непосредственно отражает так, ну что же перейдем к следующему нашему пункту плана это сдача розничной выручки